Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Филиппов и сегодня мы с вами проведем розыгрыш лотереи от компании Solar Group, который проходил у нас в апреле. Это была самая масштабная, самая интересная лотерея. В ней очень большое количество участников, это тысячи человек. И я рад, что вы с таким энтузиазмом подошли э, к этой акции, которую мы проводили. Э, кроме большого количества участников, у нас еще будет и большое количество победителей. Большое количество людей сегодня получат э, инвестиционные доли в рамках нашей лотереи. А также будет один суперприз, который получит только один человек. Участие в лотерее было крайне простое. Все, что вам было нужно, это проинвестировать в проект 100 долларов, и за это вы получали один купон для участия в лотерее. Но можно было иметь не один купон, а сразу много. Поэтому чем больше средств вы проинвестировали, тем и больше купонов вы получали, тем самым увеличивая свои шансы на победу. В рамках лотереи были и другие различные преимущества вы например могли восстановить рассрочку в рамках амнистии а также получали дополнительные доли если оплачивали свою рассрочку и не только эти а, преимущества вы могли получить но сегодня об этом говорить мы не будем будем говорить именно о розыгрыше и конечно радоваться за наших победителей как мы будем тех самых победителей сегодня с вами определять у меня есть такая программа как генератор случайных чисел при этом все участники идут по порядку. Соответственно, генератор случайных чисел будет выдавать нам случайное число. И мы будем находить этого участника в списке участников лотереи. И именно он и будет становиться победителем в той или иной номинации. Ну что, давайте начинать. И сначала мы разыграем а, инвестиционные доли в разных номинациях. И потом перейдем к розыгрышу супер. Приза. Ну что, друзья, давайте поздравим первых победителей, вы видите на своих экранах их, и я уверен, что они очень рады, для них уже лотерея прошла крайне успешно. Кстати, друзья, хочу обратить внимание, что проигравших в нашей лотереи нет, потому что за каждую выплаченную рассрочку вы получали инвестиционные доли дополнительно, поэтому в любом случае вы получили выгоду. А также выгоду получил проект, потому что вы ускорили его финансирование, участвуя в лотерее, так что всем выгодно, особенно победителям, конечно. Ну что, друзья, давайте еще раз поздравим победителей. Список всех победителей вы сейчас видите на экране во всех номинациях. И я уверен, что это будет очень хорошая прибавка к их инвестициям, потому что то количество инвестиционных долей, которые они получили, особенно по 18 этапу, это достаточно существенный приятный приз, поэтому я уверен, что все они счастливы и довольны. Но сейчас мы переходим к розыгрышу суперприза. И, наверное, многие из вас участвовали в лотерее, именно, чтобы получить именно этот подарок. Что сейчас? Вот одно из самых желаемых таких, наверное, событий да, для инвесторов из Болгарии, ну, конечно, кроме завершения финансирования и первых дивидендов, это увидеть строительную площадку своими глазами. И не у всех есть возможность приехать в Россию, а в Москву, Поэтому мы в рамках этой лотереи победителю супер розыгрыша подарим такую возможность совершенно бесплатно. Он сможет приехать в Москву, приехать на строительную площадку, для него пройдут экскурсию по строительной площадке и он а, сможет окунуться в самое сердце, в самый центр компании Solomash, И все своими глазами. Я уверен, что и его вера в проект усилится и, конечно же, инвесторов, других инвесторов в Болгарии, которые увидят, что Настоящий человек, настоящий обычный инвестор посетил строительную площадку и можно сказать, лично убедился, что все по-настоящему. Если, конечно, у кого-то еще есть такие сомнения. Ну что, давайте перейдем к розыгрышу. Я снова обращаюсь к генератору случайных чисел, нажимаю «Сгенерировать» и у нас получилось число 320. Давайте перейдем к списку участников. И под номером 320... И под номером 320 у нас идет участник под именем Данаил Серов. Поздравляю вас! Поздравляю вас с такой яркой победой. И имя победителя вы также видите на экране. Давайте тоже присоединяйтесь к поздравлениям. Я уверен, что это очень яркая победа. И я думаю, что человек очень счастлив, что он смог победить. У а, Донаила было три а, купона получено, и один из них оказался победным. Причем а, не просто победным, а именно в номинации «Супер розыгрыш». Еще раз поздравляю, и обязательно мы с вами свяжемся, или же вы можете связаться с нами, если вы сейчас смотрите этот розыгрыш, для того, чтобы мы смогли согласовать с вами удобное для вас время, когда вы смогли бы посетить строительную площадку компании SuboMaj. Поздравляю еще раз с победой! Ну что, друзья, на этом наш розыгрыш э, подходит к завершению. Если вам не удалось победить в этот раз, не расстраивайтесь, потому что я уверен, что само участие в нашем проекте это уже победа, то, что вы знаете про проект, что вы знаете о нем на текущей стадии и имеете возможность в нем участвовать, это уже для вас большое достижение, которым можно гордиться и которому точно стоит а, обрадоваться. А, также если вы сделали несколько платежей, чтобы получить там, несколько купонов и увеличить свои шансы на победу, ну, во-первых, вы получили бонусные доли, поэтому-то эта лотерея у нас называется беспроигрышной, поэтому вы в любом случае получили какое-то количество долей и это хорошо. С другой стороны, вы сделали очень хорошее дело, потому что вы ускорили финансирование, вы сделали так, что э, в этом месяце э, в проект пришло больше инвестиций, и это означает, что... Компания SolarMast может проделать большее количество строительных работ и еще на несколько шагов завер... приблизить завершение проекта двигателя длинного. Поэтому это для нас, для всех большая-большая радость. А, на этом у меня все. Большое спасибо, что смотрели наш, наш розыгрыш. И увидимся на вебинарах, на трансляциях и других розыгрышах от компании Solar Group.